Может, веником, а? Что веником? Ну, веником меня отшлепаешь, а? Галя! Ена, я вся горю вообще. Я тебе говорил, шапку нужно надевать, холодно на улице. Горит она. Дай поспать. Йен, прищепкой можно. Что прищепкой? Ну, прищепкой меня прищипнешь, Йен, ну. Галь.